Как раз упоминали омские, Омское училище, мы пытались с ними взаимодействовать, уходили на нас коллеги, просили предоставить пилотов-инструкторов, но пока, пока не сработали. То есть у нас пилоты-инструкторы, которые готовы мы направить, но, опять же, вот наше административное регулирование, которое восстанавливает, да, не совсем понятно, как наш учебный центр может взаимодействовать с другим учебным центром. Это либо реализация нужных каких-то совместных программ, разработку, утверждение к ну либо что-то, потому что даже командировать сотрудников в другой центр, вот, юридически Росавиация этого не видит. То есть, он говорит, увольняйте у себя, трудоустраивайте там. Но нам это не подходит. Да? Мы не для того растили кадры и вкладывали в их обучение достаточно большие деньги, чтобы получить пилотов-инструкторов. У по, нас пилоты-инструкторы, пилоты-инструкторы, экзаменаторы. Притом они по нескольким типам воздушных судов. Там много денег очень потрачено на их квалификацию. Для того, чтобы увольнять, и отдавать в другие учебные центры. Но вот пока это проблема. Проблема в том, что не дают нам готовить коммерческих пилотов, хотя неоднократно говорили. Но обозначьте правила. да, Мы много говорили Обозначьте правила, вот, допустим, часы пилотов на 44 у нас 43 летных часа по программе, да, пускай это будет не 43 летных часа, пускай это 100-150 летных часов будет, пускай там теоретическая программа будет. Последок служит, утверждает эту программу, будет нет, принципиально нет, потому что все-таки мне кажется, что должна быть альтернатива, да, у нас э, готовят и юристов, и экономистов, и врачей даже коммерческие структуры, но пилотов не могут коммерческие структуры готовить, это, такая, какая-то, ну, совсем уникальная специальность, которую государство не может никак отдать в руки коммерческих структур. Хотя, привлекая коммерческие центры, мне кажется, что проблема быловая частности не та, потому что есть кредитование образования, да, люди, которые, я понимаю, что в дальнейшем они будут работать пилотами, зарабатывать определенную сумму. Центра пилотов неплохие и в России, и за рубежом. А привлекая кредитование, вполне можно решить вопрос подготовки пилотов. Но пока вот вопрос наш остается без ответа.